Анекдот про Базарбаева и Маркимбаева. Однажды Базарбаев пришел в гости к Маркимбаеву. Маркимбаев угостил Базарбаева чаем с бурсаками, а сам вышел из комнаты. Через какое-то время Базарбаев пошел в соседнюю комнату и увидел, что в ней сидит Маркимбаев и ест целую тарелку дымящегося мяса. Базарбаев тогда сказал: "Как тебе не стыдно, ведь я гость. Ты меня должен был угостить мясом." На что Маркембаев ему ответил. «Ты стыдишь меня? Я угостил тебя чаем с баурсаками, и ты был доволен. Ты был доволен до тех пор, пока не вышел из комнаты и не увидел, как я ем мясо. Разве не ты сам виноват в том, что ты вышел из комнаты? И разве же я виноват в том, что не оправдал твоих ожиданий? Да кто же виноват в твоем недовольстве? Разве не ты сам?» На что Базарбаев сказал. Ты мозги мне не еби. Мясо давай.